Коллеги, всем привет! Сегодня продолжим некоторые упражнения, опять же с блейзером. Это будут опять основы, немножечко про CSS, особенно про изолированность. Ну и поиграемся с инпутом. Итак, поехали! Итак, в прошлом видео мы играли со страницы, которая называется XSS. Здесь сделали статус «Компонент», который может подсвечивать компонент. Ну, собственно говоря, в этом сейчас нам нет необходимости. Давайте переключимся на страницу «Counter» и посмотрим, что у нас здесь вот есть какие-то буквы. Давайте запустим и покликаем. Как вы видите, здесь написано, что есть кнопка. И по клику вызывать вот этот вот метод, который будет увеличивать счетчик на 1. Изначально он равен 0. Это очень чудно и замечательно. Очень сложная сложность, так сказать. Ну, теперь давайте попробуем этот counter текст на этой странице. Да, вот, в параграфе да, покрасить в красный цвет. Для этого нужно сделать следующее. Во-первых, я должен создать новый э, файл, который называется counter.razer.css. И сейчас вы видите магию. Здесь я напишу, ну пусть у меня все, как вы понимаете, все параграфы, которые есть в моем приложении, будут и красного цвета. Я запускаю приложение. Я кликаю на страницу Counter. Ну и как вы видите, у меня параграф на, в компоненте Counter окрасился, а все остальные параграфы, как вы видите, они абсолютно не крашены. То есть, если заглянуть теперь вовнутрь, из чего это состоит, то смотрите, у нас, ну, во-первых, специальным образом сформировался класс. Сейчас попробую до него достучаться. Вот, смотрите. Вот так вот виднее лучше всего. То есть, бадлинг он работает на самом деле. И посмотрите, в каком он классе лежит. Помните, я говорил в предыдущей версии про Blazor app .stiles .stiles css. То есть, этот э, файл, он генерируется самим э, Blazor. И, собственно говоря, в него вот таким вот образом сформировался только дочерний э, вот этого компонента CSS-стиле. На самом деле, очень удобно. Ну и давайте теперь поговорим про другую штуку. Давайте поговорим немножечко про байндинг. Будем делать это тоже здесь же. Ну, во-первых, давайте я сделаю ее, чтобы на глаза не резала, пусть будет грей. И на самом деле я бы хотел вот что показать. Давайте предположим, что у меня есть какой-нибудь класс. Я создам папку, которая называется models, создам класс person, общеизвестный. И теперь в этом персон создам свойство, которое будет string first name. Ну, я думаю, этого достаточно. Ну, для порядка давайте еще сделаем last name. Вот. В общем, что я хотел показать? Я хотел показать следующее. Во-первых, binding здесь сделать можно, я имею в виду в блейзере, можно сделать двумя способами. Ну, во-первых, Uh, я не буду делать отдельный ViewModel для страницы Counter собственно говоря, мне главное показать как это можно забандить. ну, во-первых, нужно использовать EditForm компонент который является Blazor во-вторых, нужно в этот edit EditForm привязать Model который в моем, first, в моем варианте будет Person, это название инстанса, и для этого мне нужно создать Private Person по образу и подобию назовем название, о, в смысле назовем instance и теперь он, давайте override, здесь у нас есть он initialized мы скажем, что у нас person равен new ой, new person, ну и пусть он будет какой-нибудь там lastный, ну конечно же Наш общеизвестный знакомый. И феснем. Ну как же без него. Нет, давайте его правильно зовем. Вот так вот. И теперь, собственно говоря, мне нужно вот в эту форму добавить компонент, который называется, опять же, он сейчас встроен уже в Blazer, называется input text. Ой, input текст. И здесь указать value привязку вот к этому самого персону. Ну, пусть будет last name и пусть будет first name. Да, конечно, я также написал, как сказал. Ну и теперь мне нужно сделать привязку с двух сторон. То есть мне нужно указать bind. И здесь нужно сказать bind. Ну а чтобы мы могли наблюдать эти свойства, давайте я здесь сделаю какую-нибудь... Давайте сделаем параграф и в нем покажем. Ну, вот так вот span. Здесь мы скажем, что у нас есть person first name и person last name. Давайте запустим приложение. Открываем каунтер, у нас есть Суходричев, Евлампий, ой, с фамилия печатка. ну ничего страшного. Но обратите внимание, давайте я сейчас как раз исправлю на букву В, и как вы видите, никакого изменения сейчас нету. Но как только я покину вот этот коло... input, то сразу же изменения прилетели в саму сущность. Ну и собственно говоря здесь я буду писать выходить из нее и вот таким вот образом работает привязка что же касается он property change так называемого события то это делается смотрите input текст не поддерживает property change вот этот event, поэтому допустим для last name я заменю его на ну, конечно, это не так делается. Я, видимо, не до конца скопировал. Скопируем до конца. Я его закомментирую и сделаю по образу подобию, как это было раньше. То есть я напишу input, я напишу value, я напишу, э, кто там у нас, person. И там я выбирал э, first name, давайте теперь last name. Ну, этого мало. Но этого мало по той причине, что мы сейчас сделали перевязку в одну сторону. То есть input теперь получит значение last name, но это будет одноразовое. Давайте запустим, покажу. Вот он, наш господин Суходрищев. Я делаю изменения, выхожу, и ничего не происходит. То есть привязка в одну сторону, то есть фамилия записалась, и больше ничего. Чтобы изменить это поведение, и сделать его таким же, как оно был, было в предыдущем варианте, то есть вот в этом, нужно здесь сделать реальный бандинг, то есть связку двухстороннюю, да, two-way, так называемый. Сейчас я запущу. Давайте без дебага запущу. Нам, в принципе, дебаг здесь не нужен, поэтому Ctrl F5. Поэтому запустилось быстрее. И смотрите, я меняю на правильную фамилию, выхожу, и как вы видите, бац, и все поменялось. Все круто, красиво. Но надо сказать, что если убрать отсюда value и запустить снова, то это тоже будет работать. Надо понимать разницу. Когда вы используете просто bind без тире value, то вы делаете override на bind-value. Ну, то есть вот я убираю, выхожу, да, все изменилось. Таким образом получается, что вот этот bind Um, и mm, давайте вот так вот скопирую и bind value вот это вот он uh, сейчас секунду bind а что такое event равен on change короче вот эти вот uh, bind что-то я неправильно написал value о, вот так вот bind value и bind value event on change они идентичны вот этой записи когда вы просто делаете где она вот uh, on bind то есть вот это авирает на эту с переопределением вот этого названия вента на on change давайте я запущу и покажу что это действительно работает Переключаемся в counter, пишем сюда букву, хоп, вышли, видите, изменилось и там, и там, пишем здесь, хоп, вышло, в общем, работает. Но что если я хочу, чтобы у меня в процессе написания меняли сразу и здесь, и здесь, то есть под, э, как бы было on property change. Для этого э, проще сделать это все простого, написать on input, давайте запустим, покажу, что она работает и так. Смотрите, я начинаю здесь печатать, и одновременно, пока я печатаю, и там, и там обновляется данное. А здесь не обновляется, пока я не выйду. Ну и в этой конструкции тоже имеет место быть тоже onInput, но здесь нужно написать тогда bind, двоеточие, да что ж ты, зараза, подставляешь, двоеточие, и написать event, и, соответственно, написать onInput. Теперь я запущу это еще раз. Переключимся в Counter. Давайте здесь я напишу. Давайте я здесь напишу. Ну, в общем, как видите, все работает. Так, давайте не будем убежать Суходрищева. Вот его правильная фамилия. Ну, в общем, я думаю, что, что понятно. Надо понимать, что вот эта вот команда является оверрайдом для вот этой. То есть вот это, это вот, вот это вот как бы внизу, в глубине. Ну, в общем, вы можете использовать и то, и другое. Просто более глубокие команды дают более более серьезные дополнительные обработчики в некоторых вариантах. А кстати, а в некоторых. Ну, в общем, не будем об этом. Давайте посмотрим в следующих сериях. А на этом пока все. Давайте я с вами попрощаюсь. Пишите, комментируйте, будем дальше изучать.